В этом видео вы узнаете, как зарегистрироваться на бесплатный курс по созданию чат-ботов в Telegram на платформе PuzzleBot, вы ее сейчас видите на экране, где вы научитесь создавать ботов любой сложности без знаний программирования в одном из самых популярных мессенджеров в мире – Telegram. Давайте теперь во всем этом подробно разбираться. Меня зовут Евгений Карташов, я решил записать курс по данной платформе, то, что она мне нравится, я ее использую и сразу расскажу, как вот вам зарегистрироваться, чтобы вы гарантированно получили все последующие уроки, которые будут выходить. Ну, соответственно, самый простой вариант, который я придумал, так как я использую сам сервис PuzzleBot, я сделал бота в сервисе PuzzleBot, который будет вам отправлять все необходимые уроки и показывать, как что у нас работает. Для этого я у себя на сайте сделал определенную страничку, эта страничка есть у вас в описании к этому ролику, да, то есть. В закрепленном комментарии, в описании к этому ролику Где для начала обучения вам необходимо сделать всего лишь две вещи Первое, это пройти регистрацию на сервисе PuzzleBot По вот этой кнопочке регистрации, либо по вот этой красной кнопке регистрации на платформе После чего вам необходимо нажать на кнопочку обучающий бот в Telegram После чего у вас открывается бот в Telegram Который последовательно будет вам выдавать все необходимые уроки по данной платформе Давайте сразу расскажу, что это за платформа, в чем ее основные преимущества. Ну, самое важное, это самая передовая, которая сейчас только существует, платформа по созданию Telegram-ботов. Она полностью на русском языке Поддержка на русском языке Функции и возможности платформы просто феноменальны Можно и организовать все, что вам только душе угодно То есть вы можете создавать и рассылки, и авторассылки, и триггерные цепочки Вы можете создавать ботов абсолютно любой сложности с помощью конструкторов Вы можете создавать закрытые сообщества в Телеграме с платной подпиской Вы можете создать полноценный э, Телеграм-магазин, через который продавать э, товары Плюс все это интегрируется с огромным количеством сервисов Звучит круто? Да, потому что это реально так и есть. Очень интересная классная платформа, она постоянно улучшается, обновляется. И здесь есть много всего очень интересного. Соответственно, абсолютно все это мы с вами будем разбирать в этом курсе. Именно поэтому я вам с самого начала сказал, что зарегистрируйтесь по ссылке, которая есть в описании к этому ролику. А это удобный интерфейс, существует мобильная версия, то есть вы можете управлять своими, своими ботами, как и с веб-версией, то есть как вы сейчас увидите на экране, да, с помощью персонального компьютера. Соответственно, точно таким же образом вы можете это делать, используя мобильную версию, то есть она полностью мобильная, вы авторизуетесь через Telegram а, и используете. При этом а, данная платформа, она очень дешевая, да, то есть за те функции, которые она предоставляет, конкурентные решения стоят многократно дороже, прям вот многократно дороже. Но если вы их вам это будет интересно, попробуйте потом поизучать тарифы у конкурентов, которые вам у конкурентных решений. Я гарантирую, что лучшего соотношения цена-качество вы просто не найдете. И при этом Puzzle Bot я им пользуюсь, наверное, уже года полтора. Он меня ни разу не подводил, ни один бот не отваливался, все работает просто как часики. Что здесь важно, что здесь интересно? Здесь есть очень а, интересный продвинутый конструктор, в который можно отправлять вашим пользователям текст, изображение, видео, аудио, документы, используя разные перемены, то есть обращаться к пользователям по именам, а, скрывать а, и показывать клавиатуру, а, запрашивать информацию у пользователя, то есть спрашивать, как его зовут, что он хочет, какие... Какая у него есть информация, вы можете принимать оплаты напрямую через боты. В зависимости от действия пользователя, команда могут меняться, то есть кнопки одни могут появляться, другие могут исчезать. То есть не будет такой ситуации, когда вы отправляете пользователя одно и то же сообщение постоянно, и он может, так скажем, это обузить, да, то есть несколько раз использовать одно, ну, то есть, вот эти вот переменные. А модерация, то есть, вы сможете настраивать по разным категориям, по разным триггерам определенные группы пользователей и со всеми этим пользователям по-разному взаимодействовать. Здесь есть сценарии, которые позволяют вам создавать автоматические серии рассылок Например, у вас, ну, не знаю, вебинар, у вас, э, и вам необходимо людям, которые купили продукт, отправлять одну серию сообщений Людям, которые не купили, отправлять другую серию сообщений Или у вас интернет-магазин, и у вас пользователи не купили товар, вам необходимо их дожать, отправить вам какие-то определенные товары вы им отправляете одни сценарии. Если пользователи купили товар, вы их, соответственно, благодарите. Пытаетесь им продать более дорогой товар, либо улучшить его версию. То есть, это все реализуется с помощью сценариев, которые могут работать. А здесь можно выстраивать диалоги, так чтобы бот общался от вашего имени, то есть, в зависимости от определенных триггеров. Допустим, у вас есть. Uh, у вас есть, допустим, открытый чат, где вас общаются ваши, ваши пользователи и необходимо, чтобы бот отправлял информацию по определенным uh, триггерам, к примеру, а сколько стоит, а что есть в наличии, и вы можете настроить перемены, когда люди будут просто писать слово, допустим, цена, и бот будет автоматически в группу а либо в личной переписке отправлять всегда актуальный прайс именно вот по триггерному слову. И это очень интересно, это очень хорошо работает. То же самое касается магазинов, то есть можно использовать промокоды и скидки, uh, управлять статусами заказа, принимать мультивалютность. то есть при Принимать разные товары с, с разной стоимостью можно продавать электронные товары то есть как физические так и электронные если у вас какой-то информационный продукт можно использовать вход можно выстраивать реферальную систему то есть когда пользователи приглашают других пользователей и они получают за это какие-то определенные э, плюшки да то есть какие-то э, бонусы есть триггеры то есть триггер это как раз таки определенные слова либо определенные действия на который бот будет реагировать, к примеру, вступает в вашу группу новый человек либо ваш чат, его бот приветствует, спрашивает, как дела, отправляет ему определенные сообщения, после, после чего он, допустим, их удаляет. Это очень интересно. Постинг, события то есть настроек здесь так много, что просто их все не описать. Именно про все это мы будем с вами общаться в этом курсе. А по тарифным планам давайте сразу. А, по интеграциям, да, то есть, здесь мало того, что можно работать как физическое лицо. То есть, если вы еще не перешли на кассы, ну вот вот эта история. Вы можете принимать оплаты от ваших пользователей как физическое лицо В данном случае на два способа оплаты Это Яндекс кошелек и Киви терминал, ну то есть Киви кошелек а Есть возможность использовать криптовалюту Есть возможность работать как юридическое лицо и использовать платежные сервисы. Часть из них вы видите здесь, то есть можно принимать 77 вариантов валют. Рубли, гривны, ТНГ, суммы, доллары, евро, фунты. То есть все, что только может вам потребоваться. Плюс здесь около 2000 разных проектов, которые позволяют абсолютно все действия, которые происходят в рамках Puzzle Bot, автоматизировать. Например, пользователь заполняет какую-то заявку, и вам сразу же в Google табличку улетают данные об этом пользователе. Если он изменил свое решение, эти данные обновляются в Google таблицах. И это все здесь встроено. То есть это все уже здесь работает, и это все можно использовать. Здесь уже есть реализованные кейсы, которые можно и по посмотреть, что и как. Здесь есть, соответственно, тарифные планы. Давайте сразу к тарифам. Смотрите, годовой тариф э, на 4 бота и 6 ресурсов. То есть это что значит? Э, каждый бот и имеет определенное количество подписчиков, в рамках которого это все действует в, ну, как бы в рамках тарифа на одного бота. То есть в данном случае... Вы можете сразу же купить расширенный тариф на 12 месяцев, получить 17% скидку за 10 900 рублей. У вас будет 4 бота, на каждый из ботов может быть подписано до 10 000 человек, то есть на 4 бота это 40 000 человек. А, и также у вас могут быть 6 ресурсов. Под ресурсами подразумевается канал или чат. То есть ваши боты могут работать как и просто бот. К примеру, вот как вы открываете моего бота, это является ботом. Но также если я этого бота добавлю в какой-то ресурс, ну, к примеру, я сделаю чат, там, пазл-бот-чат Евгений Карташов, и мне будет необходимо, чтобы бот был в этом чате, и он отвечал на какие-то сообщения, то для таких ресурсов или для каналов действуют ограничения, то есть 30 тысяч Подписчиков на один ресурс Соответственно, умножаете это на 6 Это получается 180 тысяч Это 200, 000, 200 команд или условий То есть вам вы можете задать а, Безграничное количество разнообразных команд, команд Многоуровневые Где, если пользователь выполнил одни условия Он переходит на следующий уровень Ну, к примеру, там, регистрировался на вебинар Либо купил товар То есть это вот условия, да, выполненные условия Вот таких условий может быть 200 И самое важное, самое интересное Это то, что здесь есть возможность Редактировать уже отправленные посты то есть вы, к примеру, с утра отправляете какое-то сообщение, там пользователи, внимание, осталось 4 часа, действует определенная акция, или вы по ошибке отправили какое-то сообщение, иногда такое бывает, да, у вас есть группа людей, которые покупают товар, они купили товар, и у вас есть группа, которая не купила товар, и вы хотите сделать так, чтобы та группа, которая не купила товар, вы им отправляете какое-то сообщение с каким-то дополнительным промокодом, и вам необходимо исключить тех пользователей, которые уже купили товар, но вы случайно вдруг так получилось, что вы... Не обратили на это внимание и отправили всем пользователям, в том числе те, которые купили Возникает вопрос, что делать Все очень просто, на расширенном тарифе да, вы сможете отредактировать уже отправленные посты И изменить текст, который был отправлен То есть, если вы видите какой-то косячок в вашей работе, вы очень быстренько это все редактируете Плюс, соответственно, нет никаких ссылок на сервис... Ну, по рекламе но если вы только начинаете вы можете конечно использовать бесплатный тариф для того чтобы пощупать эту систему посмотреть как она работает в этом случае есть определенные ограничения то есть в вашем ресурсе на каждом боте не должно быть более чем 150 подписчиков у вас в работе возможен только один бот и два ресурса то есть вот это у вас один бот а если у вас есть канал то и допустим чат, то это два ресурса то есть а, а канал это один ресурс, чат это второй ресурс у вас может быть только 15 команд и условий то есть здесь, как вы видите, 200, здесь 15 вы не можете редактировать отправленные посты и в сообщении которые вы будете отправляться будет вставлено, что там сервис использует платформу PuzzleBot соответственно, если вы используете это для платных, платных нужд эм, наличие ссылок на сервис вам необходимо убрать просто для респектабельности ваших подхода. 10 900 рублей за год, это реально копейки, потому что если вы посмотрите на альтернативные решения по тарифным планам, вы видите, что вот примерно вот такое будет стоить вам в месяц, и у вас будет один бот. Поэтому я этот рынок очень хорошо знаю. Я вас уверяю, это самые дешевые тарифы, которые сейчас есть на рынке. Все. В целом, дальше мы сейчас разбирать не будем. Здесь есть определенные условия ограничения касательно тарифных планов, то есть что входит, чего не входит, триггеры, перемены и прочее. Это сейчас не важно, Мы с вами все это будем постепенно разбирать. Еще раз напоминаю, не пугайтесь. Здесь есть много функций, которые вам кажется сейчас непонятно. Вам, возможно, кажется, что вы сами не справитесь, вам нужна техническая настройка, что вам все это помогали. Не переживайте. В этом курсе мы абсолютно все это с вами пройдем. На все кнопочки понажимаем, все с вами. Потыкаем, поклацаем, ничего вы не сломаете. Вы настроите своего полноценного бота или интернет-магазин, или какой-то определенный конструктор, в котором будет работать как часики, и все это у вас будет. Самое важное, чтобы вы ничего не пропустили, так как это у нас вводный урок, в котором я стартую этот курс бесплатно. Напоминаю, все, что вам нужно сделать, это взять ссылку в описании к этому ролику, пройти регистрацию по вот этой ссылке. Регистрации на платформе в то После чего нажать на обучающий бот в Телеграме, где вас встречу я в альтернативной электронной версии и буду вам отправлять все необходимые уроки. И вдруг так случится, что какая-то платформа не будет работать, к примеру, сейчас вы смотрите эти ролики на YouTube, и вдруг YouTube не будет работать, то в рамках Телеграм-бота все уроки вы будете получать. Не будет у нас Телеграм-бота, я вам буду отправлять просто видео, поэтому, чтобы мы с вами не потерялись, вы знаете, что делать. Лайк на видео. Это виртуальное спасибо за просмотр, потом подписка на бота, регистрация на платформе, мы с вами начинаем обучение. Все, увидимся на следующем уроке, на связи был Евгений Карташов, добро пожаловать на курс, все, пока-пока.